Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся в поселке Знаменская в жилом комплексе Первомайский. Здесь располагаются квартиры эконом-класса от 35 до 55 квадратных метров. Сейчас мы с вами посмотрим, что из себя они представляют. Пойдемте посмотрим. Обычный подъезд заходит только вниз. Вот открытая квартира. тысяч ага. Здесь квартира. Сколько квадратных метров? 35? Здесь нет. Получается, это 34 квадратных метра. 34 квадратных метра. Кухонный уголок. Одна большая комната. Здесь и кухня. Там ага, там. Комната, да? Санузел. Не работает. Вот такая вот она квартира. Сколько такая квартира сейчас? Она по 800 тысяч. 800 тысяч. Но по ценам уточняйте, лучше улички. То есть они миллион сто восемьдесят. Однокоманная квартира восемь квадратных метров мансардный этаж комната санузел и кухня. Mm -hmm. uh -huh. этаж сколько квадратных метров 55. 55, 55 квадратных метров вот они мы смотрели перед вами этим. квартира отремонтированная специально посмотреть показать как это происходит Сейчас заходим в тот вариант, в который они сдаются. Раздельный санузел. Здесь. Сколько? Комната. комната, да? Нет. Кухня там, кухня. кухня там, да, получается? Комната. И комната. Комната. еще одна комната. Потолки здесь повыше кошка конечно только сверху ну, за эту угу. цена на эту квартиру очень вкусно да, здесь большое место где можно поставить шкаф кухня Вот он и